Так, все, добрый вечер, мы из Украины, в эфире канал Творческое пчеловодство. Добрый вечер. Так, ну всех с праздниками январскими, с прошедшими, предстоящими еще будем надеяться что весна у нас будет воистину украинской. Так, о чем мы будем сегодня говорить? Но ну, не успели мы оправиться слегка после, после этой паники клеща тропилакса. Как нам на Новый год во многие регионы а погодная аномалия принесла другой сюрприз – тепло. 12 градусов, Европа вообще там весну встретила 18, соответственно, реакция чилинных семей на такое оттепе. А я очень часто на этом делаю акцент, что если тепло, когда день идет на убыль, когда день идет на убыль, то есть до 22 декабря, и возможен внезапный такой виток оттепели, и пчелы облетятся. То когда день идет на убыль и происходит небольшой облет, то пчелы это воспринимают как поздний осенний. Как правило, активности, если ее не было, не возобновляют. яйцеклад имеется в виду. А вот когда день пошел уже на увеличение, это январь месяц. И, кстати, я начал изоляцию маток 25 лет назад именно по этой причине. Потому что климат начал меняться, в середине января очень часто были оттепели. Семьи, соответственно, проявляли излишнюю активность, появлялся расплод, а затем холода длительные. Ну и понятно, что присутствие расплода в семьях, в середине зимы, когда Фактически зима только началась. Это очень чревато. И вот в этом году, под Новый год, получили мы такой сюрприз. Тепло 12 по Украине в среднем, Европа там вообще за 15. Конечно же, семьи отреагировали при облетах. Облеты были довольно такие, ну, прям весенние. Отреагировали яйцекладкой. И все в один голос. Кто слышал, как охлаждать гнездо, чтобы матки не сеяли. Клещ, тропический клещ, прекрасно знают, чем можно его обуздать. Отсутствие расплода. Все в один голос, сколько я роликов видел, сводятся к тому, что, да, безрасплодный период в приоритете борьбы с этим клещом как ворова, так и троп, Если он, конечно, это троп. но не важно размножается, питается в печатном расплоде в основном. Значит, ясно. Нужно создать безрасплодный период и затем уже вынуть его на взрослую пчелу, затем уже разбираться. То есть, изолятор просится сам на язык. Тут оттепель, пожалуйста. опять, Опять плохо. Опять сводимся к тому, что просится изолятор. Просится изолятор, у кого матки изолированы, конечно же, никакой паники, потому что там, если активности хорошо, пчелы облетались, какой-то кишечник как-то почистили, освободили, но активности они не правят, потому что матка изолирована от, от э, сотовых ячеек. Ну, как бы там ни было, 17 лет я с трибуны не слажу по лекциям по всей Украине, по всем областным центром, знает прекрасно, что есть тема изоляции, но стереотип – это очень серьезное дело. Хотя стереотип, в принципе, не такой же сложный. Его можно как-то набраться в силы воли и побороть стереотип. А вот если этот стереотип уже приходит в ментальность, вот тут да, вот тут проблема. Ну ладно, я хочу еще одну тему, вернее, сегодня две темы будут. Пока кто надумает, какой вопрос задать. В последние годы, в последние месяцы, очень часто наблюдается осыпь пчел. Если это не сальмонелла и не амебиаз, в этих случаях пчела покидает гнездо, не видно ни подмора на Нище, не ни подмора даже возле литка по природе она улетает покидает гнездо и где-то на полпути погибает то есть по природе пчелы покидают чувствуя свою погибель оставляют гнездо чтобы там не как-то перезаражение ну вот так устроено это белое и погибает вне гнезда но есть причина Совсем другая. Я хотел бы попросить Сережа, ты сейчас в сети Майкера. Пять минут тебе регламента. Объясни свою беду. Добрый да. вечер я что, наблюдал ситуацию. Мы это есть, все есть. обжила посыпалась, пивасики. Причину шукали. Я же говорю, что не могу вообще понять, чем мы причина даже. Ну я решу, что корма были очень плохие этого плану. Ну, как, ты, как ты выходишь из ситуации? Я позакрывал днища, у меня сетка, позакрывал, поскорочивал и, по вашим рекомендациям, развив сиропа и попроливал по улочкам, чтобы поднять пчелу. ну, Дать ей второй шанс, как бы, такого плана. Ну, вроде, как бы силы все, некоторые в клуб силы сидят, а некоторые еще возбуждены, в принципе. Ну, еще такой немаловажный э, понаблюдал, что моль завелась в этих рамках, среди клуба. Вот в чем проблема. Даже личинки были здоровы, куколки уже, в некоторых хулях. Вот в чем еще проблема была. Может, они беспокоили пчел? Ну, может. Ну, смотрите, я... кот... да, Серега, понятно все. Ну ты хоть как-то исправил, хоть какие-то положительные сдвиги есть в проливах? Да, да, а остальные полпасеки я спас, где железные, они там нормально, добрые сидят, сейчас при минус 14, нормально, а те я посоединял матки в клеточки, и сделал одну семью, ну здоровую, и там у меня по 10 маток в клеточках, ну, Короче, спас. Все, что мог, я спас. Понятно. Хорошо, спасибо. Смотрите, какая картина может быть. Причина в некачественных кормах. Пчела находится в гипобиозе с частичной потерей динамики. Есть гипобиоз с полным нарушением динамики. Это муха, это восковая моль. Они полностью входят в оцепенение. До минимума сокращен, сокращены физиологические процессы по обмену веществ. Они теряют подвижность, лежат до лучших времен, когда в природе повышается температура. И они оживают, восстанавливаются полностью этот их биологический, то есть физиологический процесс в организме и начинают полностью обретать активность. пчела постоянно в неактивном периоде зимовки продолжает внешнее питание, то есть она потребляет углевод. В зимний период пчела питается исключительно медом. Ей нужен этот энергетический продукт для пополнения гликогена, источника энергии пчел, за счет которого они держатся всю зиму, создают микроклимат, создают, создают температурный Режим в зоне расположения матки, то есть центра клуба, около 30 градусов. Но если корма в процессе зимовки теряет свое качество в плане дать пчелинной физиологии вот эту энергию, как правило, закристаллизованный мед. Пчелы высасывают фруктозу. Насколько получается взять и продержаться они Выполняют этот гликоген, но постепенно, вот как, скорее всего, вот у Сергея эта ситуация, и я слышал не только, это единственный случай, что пчелы осыпаются, не знают, в чем причина, а это может быть как раз связано с тем, что гликоген в организме пчел, как источник энергии, постепенно снижается, и пчела не в состоянии даже вскрыть ячейку. Она просто осыпается. Осыпается, но она не погибла. Это, кстати, есть раздел у меня, пчелы в реанимации. Очень часто весной, когда корма заканчивается, пчела еще не погибла. Гликогена гликоген в организме пчелы осталось ровно настолько, чтобы она, она уже не может двигаться, она не может брать корма. Она осыпается, но она еще не погибла. На процессы хватает той небольшой энергии, на эти микропроцессы, как и у остепеневшей мухи зимой. Если полить их чистым сироп, жидким сиропом, они берут, это единственный корм, который они могут взять. Никакого меда, разгрызть ячейку они не в состоянии. А вот полить сладким сиропом, чтобы они сразу друг друга облизали хоботками, и вот тут происходит пополнение, то есть восстановление энергетических способностей, и пчелы оживают. Это сейчас можно, вот в примере Сергея, он полил сахарным сиропом, восстановил энергетические возможности пчел, и они ожили и поднялись. Для этого берется подмор, заносится в комнату при условиях тепла. Если пчелы оживают, значит их можно оживить вот таким вот способом и вернуть назад в гнездо. И точно такая же картина и весной. Бывает, на, в конце зимовки, в начале весны, когда чистительный облет, мы обращаем внимание, а пчела застыла. Они проникают в ячейки пустые, но это еще не гибель, это не, это не патология. Очень часто бывает погибает, вернее, застывают от холода по причине низкого, вот этого энергетического запаса. Их можно реанимировать. Полить теплым сиропом, занеси в теплое помещение вот в конце зимы, проверяйте, контролируйте семьи, особенно те, у кого, те пчеловоды, у кого их немного, небольшое количество, там каждая штатная единица на учете. Поэтому есть возможность такие пчелы, такие семьи реанимировать. У кого сейчас наблюдается такая картина, значит, имейте в виду, что есть способ оживить вот таким вот приемом полить сладким сиропом жидким пока нет вопросов можно я простой вопрос задам как правильно приготовить настойку прополиса 20-процентную на спирту бо я нашел что там разные мнения есть и вот сколько надо прополиса и спирта а какие мнения вы знаете ну там есть что 20 значит 20 грамм на 100 миллиграмм 20 грамм прополиса и 100 миллиграмм, но там я не знаю, как там, как ее в какой в одних источниках написано хранить при, при том, как она приготавливается, хранить при 5 градусах тепла, в других источниках написано при 20, чем теплее, тем лучше. И взбалтывать там написано через день, там написано каждый день, как правильно? Смотрите, ну как взбалтывать каждый день или через день, не особо принципиально. Есть настойки разнопроцентного содержания. Есть 10, есть 15%, есть 20%. Вот то, что вы сказали, это 20% настойка. Да, 100 грамм спирта и 20 грамм прополиса. Чем мельче вы его постружите, то есть ложится объем прополиса, допустим, 20 грамм, ложится в морозилку, лучше всего, когда их два. Два кусочка таких вот. допустим, 20 грамм по 100 грамм, ложите в морозилку. Они взяли хорошую такую твердую консистенцию и как можно быстрее на терку в спирт, прямо над спиртом. 70-градусный спирт берется. Это единственная настойка, которой нужно 70 градусов спирт. Все остальные вытяжки, связанные с протеином, то есть фитовытяжки, настойки пчелиного под, э, подмора, настойки маточного молочка или гомогената везде применяется водка или спирт 40%. Спирт 40% крепости. Единственная настойка прополиса, там 70% применяется. Так вот вы берете, извлекаете из морозилки, этот кусочек промерзший, либо на терку его трете побыстрее, потому что, держа в руках, температура тела, конечно же, даст ему, ну, начнет постепенно нагревать, и уже на терку вы его, ну, он будет, понятно, как пластилин. Поэтому ложите его в морозилку, берете тот кусочек, трете его, или же взяли два куска, при минусовой температуре сейчас на улице тряпочку там или куда и молотком хорошо побили. То есть чем мельче вы его побьете до порошка, тем лучше будет дренаж. То есть сорбирует спирт из этого из прополиса, сделает вытяжку в темном месте при комнатной температуре. Вы сбалтуете несколько раз в день, ну сколько не забывайте. 10-15 дней хранение хранить уже готовую настойку затем в условиях можно комнатных условиях а как правило это холодильник условия холодильника то есть такая технология приготовления спиртовой настойки которую я знаю и какой я пользуюсь я думаю, можно да, Игорь Павлик, будь ласка, Польша. Как мы начали уже с апитерапии, я, вы знаете, я все, тримаю здалека далеко от апитерапии, потому что я задурный на то. но маю такі такие случаи, люди меня просят, и сейчас у така такой случай, астма. Чи кроме апидомика э, можно чему-то помочь такой человеку? Девица, шановные друже, де, деси близко трех-четырех выпадки. причем Вик пять років дитячий. Я с бронхиальной астмы снимал настойкой восковой моли, бо восковая моль как раз працюет в бронхолегочных проблемах, бо она с по самого начала ее была Її было призначення, когда Илья Ильич Мечников, наш украинский микробиолог, эту mm. тему поднял против туберкулеза. Mm. Но он хотел свою вилікувати вылечить от этой не успел, и он кинул эту затею, с этой Доктор Мухин 68 -му році, в 1968 году, у него семья была хвора на на этот недуг не, это туберкулеза, он единственный в семье, который доверил этой настоянці і одужав Туберкулез в открытой форме был. Так что это, потом уже, когда стали застосовувати эти настоянки, оно пошло хорошо в бронхологической системе. А там а бронх... бронхиты, астмы и так далее. Туберкулез а как человек того... в похилом ну, а я тим більше, якщо дитина зреагувала на, на дитячий організм, то ну, единственное, що там може бути у кількості. А як приміняти, як стосувати жінка, жінка її майже 80 років? Дивіться, там перший наповідь, якщо будете кому пропонувати эти вот настомки, перші три дні три пять капель на столовую ложку воды. Хай люди нас пробуют, я какая реакция будет физиологи. Вот дуже есть разные такие, блин, одни, одни чарками пьют и хотя бы то что, а другому пять-десять капель и все у него сердце выскакнет. К тому первые три дня проба реакция физиологи. А как потім... пьяная Чухрей, Предположи, так та пьяная чучхрая, це назвала дробинкую, так чтобы. Добавлю. А потом, смотрите, если хорошо все, тиждень вы ви витрачаете на спробу реакции физиологии. 5 крапель, потом 10. Если ничего не бывает, тогда вы на 2 кг массы крапли, сколько крапель 1-2 кг живой массы, сколько крапель. Классическая форма, там приблизительно чайная ложка. Чайная ложка. Mm -hmm. Mm -hmm. И принимается тиждень, один тиждень раз в день, другий тиждень два раза в день, третий тиждень три раза в день. Mm -hmm. Вертаетесь назад, то есть пять, пять тижнів принимается, Вертайтесь назад, тиждень две ложки в день, тиждень одна и перерва два тижня. Тобто, она ну, такие серьезные хвороби. Ну, у вас там свинь свой фахівець у Польши телефонуйте и она вам рассказывает а, я разумею <laughs> дякую дуже А ще може Володимир Егорович ще може я Юру Павлю скажу якщо він хоче є такий Віктор Кондрюк з Коломиї він по всіх бджолиних продуктах він лікар, він знає всі применення до майже до всіх хвороб так що якщо подивіться його канал Віктор Кондрюк Коломия дякую. дякую дуже Проматки, хочете послушать э, предостережение, что я имею в виду, что я имею в виду, у нас сейчас в последнее время очень часто мы активно обсуждаем о резистентности и толерантности некоторых линий, пород, раз к определенным заболеваниям, в частности, по клещу ворова последние вот несколько зумов ну не последние там перед этим ну, помните кто принимает в основном регулярное участие толерантность или резистентность некоторых пород к определенным болезням в частности клещ ворова усиленно занимается наука этим и какая Какое мое отношение вот, по родам? Чем я занимаюсь? Какой линии? Я всегда стою на своих твердых позициях. Именно местной аборигенной линии, та, которая в условиях климата, где я проживаю, где проживает и умеет приспособиться эта аборигенная линия к изменениям климата изменениям кормовой базы она единственная может эволюционно, если можно так назвать, приспособиться безболезненно и без проблем. И не привожу пример такой случай. Допустим, взять матку ну, карника или там неважно какая порода, карпатянка, она же была и сто лет назад, тоже такая же, как-то ее определяли классификации, что была, существовала эта порода недавно, еще до нашего существования человека уже были. И на чем развивались в свое время, то есть формировали свою физиологию и резистентность по устойчивости к болезням, тогда пчелы, те породы, вернее порода одна. И на каких, в каких условиях и с какими условиями по кормовым запасам сталкиваются те же породы, когда жили тогда и с сегодняшним, сегодняшними условиями. Порода, допустим, она осталась карника, а есть линии. Так вот линии, скрещиваясь между собой, дают мутацию из года в год, из поколения в поколение из десятилетия в десятилетие при условиях изменения постепенного климата, кормовой, кормовой базы и так далее, они приспосабливаются, приспосабливаются. И я не уверен, что порода пчел свою физиологию абсолютно на аминокислотном изобилии дикоросов в то время. Сейчас ее в ГМО запхнуть на эти корма и она себе будет, будет себя чувствовать так же хорошо, спокойно и иметь такую же резистентность и такую же толерантность к болезням, сомневаюсь. А вот именно постепенная приспосабливаемость этих линий, постепенная гибридизация, потому что геном у них настолько обширный, одна матка, если обгуливается сейчас, уже установились 30-40 трутнями, представьте себе. Дочь еще с таким же количеством, внучка тоже с таким. Вот только в трех поколениях уже на десятилетия хватит этого набора генетического материала, чтобы передавать и выжить в этих условиях. А если это были тысячи лет? Поэтому в пчелином геноме в лице... Трудней, или в лице маток настолько обильный и дает возможность именно постепенная передача, смешивание вот этих вот доминантов, доминирующих хромосом. Доминирующие – это значит жизнеспособные. И они постепенно между собой, ну то есть не нежизнеспособные, если рецессивные хромосомы соединяются, мужская и женская, там рецессив, рецессивный – это нежизнеспособный. Если оттуда пошел нежизнеспособный хромосом и к матке, то есть в яйце образовалась два пара хромосомов нежизнеспособных, то просто будет выкидыш, так, грубо говоря. Если доминанты с рецессивом, то есть жизнеспособная и слабо жизнеспособная, то тут будет такое, ну, кволое, что-то оно будет жить, но наследственных факторов оно не способно будет передать. А вот когда связываются доминирующие между собой. Вот это ядро наследственности. И это возможно. Либо с помощью инструментального семенения в лабораторных условиях. Это очень сложный такой процесс. Или же дать на выбор природе. Пускай это будет несколько маток. Почему я говорю, что двухматочное содержание на сегодняшний день ему я альтернативу не вижу. Почему? Именно из, именно по причине выбора. Две матки в семье работают. Если она плохая, одну убирают, но семья остается в рабочем состоянии, одну выберут лучше. Три года назад был мы попали под неприятность, когда в мае месяце, в райовую пору, облетелись молодые матки очень неудачно. Причем в два в два этапа, в, два, в две серии. Во-первых, трутня выкормили в, ну, в ужасных условиях погоды и отсутствия достаточной кормовой такой качественной базы по, пыльцам, по пыльце. Что даже трутня в мае месяце, трутня просто вы, выбрасывали, как вроде это август месяц уже. А в этот период обгулевались матки. Был недообгул, некачественный. Была некачественная, соответственно, и сама сперма у трудней что у меня, насколько я уже веду эту линию, вернее не линию, а тему по обгулу маток в три этапа, акация, липа, поцелу, то есть на протяжении всего лета. И каждая из, каждая из этапов обгула маток перекрывает те, те матки из первой группы, допустим, которые были, ну, в общем, некачественные. И то, одноматочные семьи в этом сезоне, одноматочные, дали мед, но в августе месяце сошли три семьи в ноль, полностью в ноль. Четыре семьи я еле-еле вынял, именно одноматочные. Двухматочные пошли все как часы в зиму. Да, по одной матке потеряли... Выбрали по одной лучшей, но зато они сохранили себя как полноценную единицу семьи. Так что продолжаю стоять на своих позициях именно вот таких вот линий, что со временем, и я так чувствую, у нас племенные матководные хозяйство как бы со временем не черпали ресурсы от пород из дикого, из дикого проживания и пробывания. И вот эти поиски толерантных, кстати, поиски поиск толерантных пород и линий пчелиных семьях и ну, породах, как бы не, не подвело нас к такой расслабленности, как у нас в свое время мы получили от бипинга. Появился Амитрас. До этого мы, мы боролись с клещом, чем только можно. Такой набор был ахарицидов. Э, ой, быстро хотел сказать, ну не важно, всех перечислить, затем что попадется. И тимол, и фенотизеин, и вложили травы, ищая кислота, соответственно, и муравьиная кислота. То есть на протяжении всего юного сезона мы не давали ворова поднять голову, то есть накопиться до урожающего количества. Затем в конце сезона была термокамера, как контрольный выстрел, но появился Амитрас. Амитрас хороший препарат, такой термоядерный окорицид, но он был эффективный только в отсутствии печатного расплода или вообще расплода в конце сезона. Обрабатывать можно было один раз, один, два раза где-то в ноябре месяце, когда не было расплода, достаточно было одной обработки. Мы все успокоились, расслабились и поплатились за это. Потому что на протяжении сезона мы абсолютно прекратили заниматься вот этим снижением заключенности на протяжении всего сезона. И до конца Года до конца лета уже некоторые пчеловоды начали не недосчитываться семей какого-то количества. Появились следы. Я думаю, не будет ли такого у нас и с поиском, вернее, нашли какую-то линию, толерантных, толерантную линию по борьбе с болезнями. Хорошо, появилась одна. Появилась эта линия, сейчас мы на нее будем молиться, как в свое время, на амитрас. Поймаем расслабуху, и она не удержится. Я сомневаюсь, что ее можно будет удержать, эту линию, что она будет и клеща сбрасывать с себя, и еще по каким-то болезням. Мне кажется, что лучше, чем естественный отбор в природе, не сделает у такого такой, такой эффективности, по резистентности и по толерантности. Конечно, где-то раз пчела, раз порода и линия до сегодняшнего дня выжила, значит в природе, в природе она имеет какой-то способ выживания. А этот способ единственный на каком я всегда делаю акцент – это было роение. Какая может быть лучшая резистентность и толерантность борьбы с болезнями? Бросили все в старом гнезде, вылетели но на как рой, начали жить с чистого листа. Безрасходный период сделал свое дело по борьбе с клещом и с какими там еще болячками. И все. Очень часто мне противоречат в том, что из гнезда могли унести с собой пчелы на ворсинках, там на лапках, ножках, рожках возбудителей болезней. Да, могли уносить. Ну и так что. А в семьях есть... А в семьях есть что? Э -э -э -э, Гуморальный иммунитет. А в семьях есть физиология пчелиной семьи. Есть фагоцитарная реакция. И вот небольшое попадание туда патогенных микробов усиливало природную защитную физиологическую функцию иммунитета пчел. И рой выживал таким способом и таким образом, имея самый главный, самый важный фактор выживания в природе до сегодняшнего дня – это раение. Было и деление семей, то есть размножение в природе, и, соответственно, профилактика фактически от всех болезней и акарицидных то есть паразит, паразита в виде клеща и, соответственно, болезнь распространена. Можно? Можно я перебью? Ну переби. Если бы выносили на там нишках, крыльцах столько як как они идут в руины, что им пізніше это будет загрожувати, то мы бы никогда не могли гнездца. E, poborody, przez przysypanie e, e, podwójnej e, rodziny, pierwsze na chłod, e, na jedną e, dobu, a później na poróżne stylniki. To jak my bioręmy bo, się z gnylcem, przez podwójne przysyłania rodziny, Ми робимо то же мы делаем то, что действительно делает роевая бжула, что робить природа, что робить природа, и мы можем побороть гнилца, который может сохранить себя 30 лет, мы можем побороть гнилца тем шляхом что мы кинем весь расплит, сами бжоли візнемо, пересипемо, переголу, переголодуємо, чтобы почистили, и пізніше перенесемо на вощину, и семья є здорова. Ну то рій, як іде, у свет то оно то саме робит. Так, и и, и стольких патогенов, которые он наберет на эти крыльца, и мешки, то ему не пришкрает. Они все дают, эти патогены. Нет, шановные дружины, я, я, я, я, я к чему говорю. Конечно, часть, часть возбудителей попадет. Они сидят, в гне, они живут в каждом незде, есть возбудители. Есть болезнь, есть... Возбудитель, а есть болезнь. Это два разных понятия. Есть ворова, а есть воротоз. Ворова есть, воротоза нет. То есть частичное, как возбудитель, это еще не болезнь. И вот эти возбудители могут попасть в рой, где они с чистого листа начинают свою жизнь. Но есть два фактора иммунитета. Очень важные. Очень важные. Фагоцитарная реакция гемолимфы. Когда при попадании, это инъекция, происходит инъекция, небольшое попадание патогена, сразу провоцирует появление платоцитов и сферулоцитов. два вида клеток, которые берут на себя этот удар патогена. Если они не справляются, подключается гуморальный химический иммунитет, он вырабатывает вещества бактерицидного действия или антитела. Это как и у человека. И вот небольшое количество этих патогенов как раз эволюционно тысячи лет и формировали вот эти два фактора иммунитета у физиологии. Фактор раения – да, это основной глобальный способ борьбы с болезнями. Они бросили все патогены там в старом гнезде, вылетели три роя, уже в природе было и размножение, и профилактика с болезнями. Там залазили мыши, моль, перетращили это старое гнездо вместе с патогенами, и все. Прошло время, туда уже затем заселялись краи. Но сам фактор того, что в природе оздоровление, я и в этой экстремальной зимовке писал, слеты или роение в эволюции пчел, природно, что было первым? Или они параллельно оба шли, два фактора? Или же было вначале просто слеты? как фактор сохранения себя. Они бросали патогены и спасались бегством. Таким способом они выживали. Или же было, или потом оно в районе превратилось. Как бы там ни было, но каждый год чела набирает э, объем кульминации на третьем поколении и роится. Обязательно роится. Там заложено уже говорю, тысячи, миллионы лет. Обязательно роиться. В природе было размножение, сохранение себя как вид и параллельно профилактика от болезней. Создавался что? Безрасплодный период. Мы это делаем сейчас с помощью искусственной изоляции. То же самое, создаем безрасплодный период. А там уже можно слабыми акарицидами, не приносящим вред самой физиологии пчел, бороться и с тем же ельцом, и с теми же трапик лечь, если он появится, если, не дай бог, это действительно так, и с тем же шваровом. Выгоняем на взрослую пчелу, создал безрасплодный период. Все, потому что расплод, как не как э, ну, сопоставить два этих фактора, расплод является и фактор жизни, смена поколений в течение активных сезонов, но расплод к сожалению, может быть и фактором гибели, потому что в нем как раз и размножаются все патогены. И клещи, и, и споры, и гнильцы. Но безрасплодный период природа сама показала, что это единственный способ, чтобы с этим можно было бороться. Так что такая моя позиция по аборигенной моей линии. Ну, я просто я не настаю, я просто так от отстаиваю свою позицию в этом плане. И очень часто слышу от пчеловодов, пока занимался сам, пока вот брал там знакомых, смешивал кровь или где-то племенных каких-то питомников, свой трутневый генофон содержал, было вроде нормально. Как доверился, вот почему, почему я очень часто делаю на этом акцент, когда мы доверяемся вслепую чему-то, какому-то, какой-то новации или какому-то успеху временному. Мы расслабляемся, мы доверились, идем по пути наименьшего сопротивления, а затем оказывается раз, оно не сработало. И мы не готовы, а мы все, мы попустили эти вожжи, если можно сказать. А когда идешь сам, держишь на плаву эту ситуацию, то есть в тонусе, ты всегда руководишь любой ситуацией. Как только доверились где-то какой-то технологии вслепую или, или какой-то супер, супер модной технологии или породе, проходит время, расслабились, а оно оказывается не, такое уж, не такая уже панацея. Запытание вот, по изоляторам можете? можно? Да, пожалуйста. Дивите, что вы посоветуете, какой лучше изолятор Хмары, чем Миленина? Бо Миленина коштует там ну дуже дешево а хмари коштуя майже 200 гривен а если вы зробите э, самотушки то еще дешевше не ну самотушка это очень долго граться да? нам 100 штук треба дать ну берите дивиться я чтобы не, не было этим рекламодателем какого-то какого-то изолятора вы вообще-то пользовались каким-нибудь изолятором? Есть у вас практика? Ну, пока, пока что пользовался Миленіна, да, пока что. Ага. Ну и как у вас результаты? Ну, просто мы не пользовались хмари, этим. Хмарит. Я не могу сказать, вы, понимаете. А что вам, а вам параллельно не взять две-три две, семейки и то, и то изолятор? И будете знать, в чем, где переваги, в чем. Добро, хорошо. Конечно, только да? так. Тут уже, смотрите, я за, за изолятор хмары всегда говорю, вот кто начинает. Ну, широкоформатный, конечно, он особо не нужен. Вот э, два треугольника, да. Но изолятор хмары вас научит держать компактное гнездо. Каким бы вы изолятором ни занимались в будущем, какой бы вы ни облюбовали, сами сделайте любые геометрической фигуры. Это, в принципе, всего лишь навсего инструмент, технология, понимаете? Да. Но широкоформатный изолятор вас заставит держать компактное гнездо, потому что первая причина была э, отказа от изоляции маток еще десятилетия назад, когда по, при, по старинке на расширенных гнездах формировали пчелинный клуб в зиму. То есть изолятор посередине, слева 6 рамок, справа 6 рамок, семья всего-навсего на 6 рамок. А по утверждению тех постулатов нашей науки и ученых, что матка является авторитетом для формирования, то есть центром формирования клуба, ну и мы так и думали, что мат... сейчас матка в изолятор, центру поставили клуб никуда не денется сейчас матку окружит она будет в центре и все на этом для запаса дали по пару рамок по краям еще меда но не тут то было клуб ушел туда куда ему понравилось там где он может своей силой то есть своими своими возможностями по количеству рамок создать максимальное комфортное условие для микроклимата то есть клуб пчелы уходят на лучшее для них для их условий потому что пчела по своей природе очень экономичная такая вот биологическая структура они тратят минимум корма и они, они формируют гнездо там где они могут создать этот микроклимат чтобы минимум употреблять кормов а матка уже ходит за клубом. Вот и получилось, что мы доверились этой, этой науке, получили неприятность. Клуб уходит в сторону, матка в изоляторе застыла. Все, тема не работает, изолятор это, – это плохо. Поэтому попробуйте на начальном этапе, если вам уже тема логически зашла в сознание, значит, обкатайте два формата. Меленина есть сейчас вот такой распространенный самый. И можете изолятор хмала. Сезон, зимовку, и вам достаточно будет этого, чтобы вы определились, какой для вас и экономически будет лучше, и в плане эффективности. Ага. Но, но с ваших слов я зрозумел, что уже зараз Меленина, раз клуб передвигается, и, то есть не матка руководит, а бджоли, то тогда лучше... Конечно. Лучше хмари, потому что он, ну, он же пространнейший. Ну. Режьте хмарин на две косынки. Там клуб, дивитесь, вы по-любому, хоть у вас будет на изолятор хоть у вас будет да. хмарин-изолятор, количество рамок все равно должно быть по силе семьи. Бо если вы Меленинский поставите, а рамок будет больше, чем надо, он в сторону пиде, какая разница, что у вас у хмари нам застынуть, матка, Клуб ее покинет, что вас застынет в миленинском изоляторе, Розумієте? Да, да, Тому, да. Изолятор да. хмари, это курс молодого бойца. Дуже да. багато взяли починали заниматься изоляцией маток по старинке, я же вам кажу, матка в изоляторе по центру, клуб по привычке расширенный, гинуть, гинуть матки, гинуть матки все кинули, кинули тему изоляции. Чують, что а тема, что не сгинула, чуют, там займаются, та, там занимается. Зайшла тема, логика есть. Но они не понимают, в чем причина. Все, матка загинула, матка загинула. Поэтому я кажу, возьмите этот изолятор широкоформатный. От там уже вам конкретно по силе семьи заставит этот формат изолятора сформировать гнездо. Ну, разрешите на три косинки, потому что широкоформатный, там задняя часть, нижняя абсолютно не надо. А вот треугольник хорошо. Він перемещаться будет как раз, то есть матка будет в зоне захвата клуба все время. А вот маленький изолятор, тем больше, что если вы сделаете его больше рамок, чем положено, он або вниз, где его размещать, если вы сделали больше рамок, поставили, чем, чем сам клуб. Він зараз вниз, в начале зимовки вниз спустится. Вон посередине останется Изолятор кинута матка То есть, або матка может загинуть В начале сезона, если клупуни Спида сформулиться Або, если он подскочил в гору Во второй половине зимы Изолятор маленький будет посередине Теж загинет. Тому компактность гнезда Остается для любого формата Для любого геометрической фигуры Изолятор остается Приоритетной Тому и кажу, если вы Стоите на распуте, как изолятор. Поставьте один-две семьи у широкоформат Вот там будет вам... Бо он делит клуб пополам. Он э, реже клуб пополам. в широкоформатный. Сработает треугольник. Если у вас семья будет компактной, ей деваться никуда. Понимаете? Никуда. Да. Бо компактность, компактность гнезда требует для любого формата изолятора. Маленький я вам сказал, Миленина. Або загинул да. в начале зимовки, або в конце, або туди, або туди піде сторону. Поэтому люди по три-пять по років занимались изоляцией, займались, вернее, ніяк не могли э, заняться с ним, бо у них оцялость, была одна единственная причина. На всякий случай, ну, от чедрости. Малихин жадный, четыре рамки рекомендуют, а я ставлю шесть, восемь. Потом раз в клуб в сторону пішов, а вони же как начинают поедать корма, уличка расширяется, пустых ячеек появляется больше, и вон оттуда, как у песок, начала захода пустые ячейки, и в уличке клуб. Дивися, наше на шестерамках была семья. Под конец зимы, дивися на четырех всего нас елки-палки, и подмору нема, и, и клуб изменился, бо він зайшов в пустые ячейки, видишь, же корма потребляет, и заходы пустые ячейки, бджол, поглощает. И в широкие улочки, Поэтому он визуально подкажется меньше стал. И все пчелы, пчелы, пчелы навесели, а потом, как облет, пешел, елки-палки, на все улице. И все нормально, все на свои места. Нема расплодов. Вживание кормив будет минимальным. Разумите? Так что, залишайте, а як рамка на 300, 4-5 рамок, это вам там минимум 15-20 кг можно меду, у этих 5 рамок пхнут на дві зимовли але mm -hmm. але щоб вони були якщо 7 рамок клуб на 4-5 максимум, максимум. дырки в крайних рамках порабили, хай вони як будуть звисать осенью, потім похолодало вони через ці отвори зайдуть туди всередину можна все по ізолятору Григорьевичу uh -huh. коррективу Кажу, уточнение по изоляторам, можно? Да, конечно. Дивися, людина питає, чи Миленіна, на хмари, вот скільки мы начали заниматься пчеловодством, мы так и начали заниматься изоляцией. Вот эти вот изоляторы, не хочу ни рекламы, ни антиреклами, да? Вот эти вот изоляторы на которые продают у нас в пчеловодческих магазинах, они не годяться. Взяти штангель-циркуль и промірити ширину ячейки, там и 4, и 5, и 4, и 6. И после первого года эксплуатации их начинают крутить. То есть уже начинают на второй год с них, они непрактичные. Если делать изолятор Миленіна, то лучше делать из качественной ганимановской решетки. Самому есть видео на YouTube, как они делаются, если заниматься изоляцией Миленіна. А изолятор хмары Косенко, как вы говорите, там четко 4 и 0. Вот сколько мы брали изолятор хмары, 4 0 ячейка. Там все четко. Я говорю, вот вот, вот так. Або работа Меленина самому, або хмары э, куповать. Вот, Сережа, спасибо большое. Тут дякую. Сегодня... сейчас вопрос стоит мне о... А, а о формате авторов изолятора Миллениона лихмары то что ее неправильно сделали некачественно это совсем, совсем другая тема понимаете факторы э, малоформатности имеют они в принципе оба изолятора и есть свои плюсы есть свои минусы у малоформатного изолятора но ну, компактность характер, характеризует эффективность зимовки обоих изоляторов компактность общепринятое требования. Компактность. Что компактность для малого изолятора? Сами робить. Если заводского, ну там или где вы ее покупаете, или в общество пчеловодов привозят, там, ну мало ли, где-то там вы в подвале их делали кустарно, лишь бы продать. Коммерция какая-то. Значит, сами изоляторы Нашли разделительную решетку нормальную. Вот, пожалуйста, Польша. Игорь Павлик. Какое вот, вы робите? пленочно польская э... Розділітельне решет. так? ну, решетки такая зерно нормальної розділеної розшітки, така яка приміряється до розділення корпусів. Звичайна І листики ті балки такі відступні, що є 10 на 10 миллиметров. У вас пленоч пленочна. да Почему пленочная? Она, да, она тоже жидкая, такая, казалось бы. Но там, там в середине ставится ребра жесткости. Степлером пробил и все на все. Но хороша она чем, эта решетка? Там штамповка, там калиброванное отверстие. Как раз вот как у изолятора. Почему изолятор хмары всегда четко держится? Там на заводе приборостроительства. Приборостроение <стритория> делается эта решетка, там Именно калиброванное отверстие. Если делают из разделительной решетки ограничивающий гнездовой корпус от магазинных, там особо не присматривается к этому размеру. Там и 4,5 есть. Почему? Потому что матка находится в расплодной части гнезда. Она по природе может да, попытаться, там есть пчелы, и вот тут ей надоело швендить, начинает пробиваться через разделительную вверх. Но она особо не напрягается, она особо не, не, не настаивает на том, что тут, раз она туда ткнулась, в одну щель, в другую, не получилось, она опускается во свои владения, где расплодная часть гнезда, и тут работает. А когда мы в изолятор матку помещаем, изолируем от ячеек, она будет с первого дня, как мы ее туда поместили, и до последнего, пока ее не выпустили, она будет искать место и щель, где выскочить. Будет вот так горсать, я наблюдал, это уже 25 половиной лет. Поэтому если отверстие будет маломальски способствовать ее проникновению, хорошо, полезет и застрянет, пропадет там. Плюс само этих изоляторов пчеловод еще может то на, то на солнце, то на морозе, понимаете, покрутить их. Поэтому имейте, имейте в виду, либо самому делать, либо взяли, нормальную, нашли нормальную разделительную решетку. Вот часто неходовские берут, там говорят калиброванная Это ячейка хорошая, из нее делать изоляторы. Ну, я не вижу в этом особой проблем. Найдите, либо возьмите тоже изолятор хмары, вы говорите, сейчас, ну, 200 я не... берите напрямую Галины Федоровны хмары. Я не думаю, что там 200 гривен будет, не может быть такого. У нее дешевле. Я брал, брал осенью э, Галины Петровна вроде, да? Галина Федоровна. Алина Федоровна, да. да, 150 гривен была цена. 150 гривен, разделите на, на, на 10 штук, елки-палки, порежьте планки, вставьте бруски, но там калиброванная будет у вас ячейка. А вы разделите... А здесь и... контакты, контакты есть? Здесь, есть. Петровна, есть. есть, есть, конечно, я вам дам, если нужно, будет контакты. все, все. Добрый. спасибо. Так что это не, это не проблема. Изолятор, главное, чтобы она вам вся тема, Логически, сознательно уже зашла на думку. Вы бачите, в чем есть и эффективность, и е, тема на слуху. Есть уже те, кто не один год занимается, поэтому это не просто разговор. А тем более сейчас, вы же видите, то вот теперь вот сейчас, перед, перед Новым годом, когда уже в клубе мы давно сидим, а тут клещ появился новый, и все... Однозначно говорят, что только безрасходный период может побороться. Победите два клеща, уже два на нашу голову. Так что выгнать на взрослую пчелу. Все, однозначно. Выгоняем паразит на взрослую пчелу, а там уже кто на, на что Каким окорицидом, то ли щавлюки кислотой, то ли муравиной. Осваивайте тему, она будет актуальной. С каждым годом, вы же видите на пятки нам наступают проблемы, то, то паразит какой-то появится, то, то природа нам в so... плане изменения климатических условий свои сюрпризы преподносит. Все Можно? равно все свойство, что... Можно? Да, да. Я хочу еще добавить, еще подкрасить то, что вы сказали. Изолятор – это лишь инструмент для разумного бюлера. И на то хочу дать такой пример. Меня где-то на встрече питають: Ну, скажите мне, как это было, там мой коллега, чи я, неважне, заизолировал три матки и ни не пережила? Я питаюся: а как он их заизолировал? Две на горе стільником з кормом, так как. Як сказано, и одну внизу. Два корпуса. Ну, на два корпусах. А, вы же кажете что это два корпуса было. Так, так, так, так. Ну и что дальше? Ну и подкормил. И где они зберегли, сгор... сгор... сгор... т... т... ну где них дали эти корни? Ну на горле. Бжулер же знает, что клуб не э, завяжется, на стільниках, які повніє повні корму. Клуб зав’язався внизу прийшли перші примурозки і ті дві матки на горі замерзли сгинули. Пізніше вони з'їли то що було внизу ними Пішли до гори згинула та ниж матка. Ну я кажу Бжуар таж бзолар таке знає все це знає, які треба то в то, те, те знания, треба треба вжити до того, чтобы шо, с собою якось поводити. Але, ну, то Але так, але изолятор не працює, так? Матки гинуты, изолятор не працює. <laughs> изолятор є приладом до вбивання так, матки. Вот то же самое я вот перед этим размещением размещение малоформатного изолятора я... У меня был, я начинал с малоформатного, поэтому я ничуть не имею против именно миленинского изолятора. Малоформатный, а это будет Малыхинский, там, Ильич. Но вы переносили фактор, его. Да, да, да, я его двигал по, по улочкам. Сам фактор, опять-таки, компактности гнезда. Нужно его разместить в таком месте, на рамке, чтобы в, в условиях зимовки, при перемещении клуба, матка была постоянно в зоне захвата этим клубом. чтобы не было как в вашем случае. Первая половина зимовки, и они вниз спустились, две вверху загинули, потом поедая корма пеши в гору, нижняя загинула. Было три матки, все три в условиях зимы, там в начале, а те в конце. Так что тут тут да, тут надо надо думать компактность залишается на все случаи жизни на все для любого формата изолятора а если смотрите, если додан мы разделили, у нас был 12-рамочный додан мы его разделили перегородкой двумяточное содержание, то что, как их в зимовку, как хочется давать два отдельных изолятора, или как? ну а вы будете разделять чем их? глухой? Нет, она уже разделена. сейчас она без изолятора зимует, да, глухой перегородкой. Так. А вы зимовать будете с изолятором? Ну, хотим, да, уже там с изоляторами, этот сезон. На другий, если это будет в разный, значит, на второй рамки от центра, от перегородки. Ага. Якщо Если в разный, не самого перегородки, чтобы матки были, а другий. Зрозумів. Зрозумел. С Ага. А у перегородки, чтобы там были полномеденности. Чтобы не получилось у вас так, что в изолятор вы на самый краю там до последнего распуда, развестите изолятор. А они потом при и кормив, и идут до передней до, до перегородки. И матки залишаться на краю. Тобто перегородка будет центром, центром общего тепла, клуба. Да. Другую рамку, я зрозумів. Другую рамку, да, да. Вот да. да. перегородки, вот перегородки. Зрозумів. Добрый вечер. Добрый вечер, нам часто сама показывает, показывает, подсказывает, как сказать, вот где разместить сам вот этот изолятор. Дело в том, что пчелы до последнего дня будут сидеть на расплоде, на печатном расплоде, который вот выходит выходит самый последний этап, и в этом месте обычно ну, как правило, семья формирует клуб. Это уже подсказывает пчеловоду, где его разместить. Естественно, если на этих рамках мало меда, их надо будет струсить и забрать, поменять. Но если там достаточно корма на этих рамках, если можно их оставлять в этой зоне и размещайте клуб, то есть этот изолятор, никаких проблем никогда не будет. Вот это одно такое правило. Вот. Еще я хотел добавить такое, что я вообще всю пасеку полностью осенью последняя декада октября, начало ноября я все семьи пересматриваю, вот, делаю формировку гнезда на зиму, все лишние рамки, вот, на которых пчел нету, я все удаляю, все маломедные рамки тоже удаляю, И клубу я не даю возможность перемещаться. С одной рамки на другую. У них такого ну, нету рамки и некуда перемещаться. Они только могут двигаться по улочке. И все. Зачем там оставлять 10-12 рамок, если они не обсижены? Смысла я не вижу. Вот это еще одно такое правило. Потом еще что-то хотел сказать по, по вот этим форматам. Миленина выбирать или хмары выбирать. Естественно... У меня самого как бы больше восприятия идет на изолятор хмары. Там действительно качество намного выше, чем у изолятора Милейна. Там, во-первых, сама пластмасса э, первичной обработки получается. Вот, поэтому я думаю, что там качество намного выше. И размер тоже самое. Вот. Ну, с другой стороны... У Миленина как бы цена интересная получается. Потому что 25 гривен, и там можно две матки тоже содержать. Там же они выпускают его посередине. Э, такая идет деревянная дощечка тоненькая. И можно две матки разместить. Одну слева, одну справа. Ну, тоже есть плюсы, конечно. Ну, не знаю, в общем... Тут дело в мастерстветчиках, в чутье пчеловода. Практика должна быть, да? Ну, вот такие вот наработки. Надо все пробовать самому. Конкретно в ваших условиях, в ваших э, ульях системы, какие ульев. Вот, все надо пробовать, ребята. Вот такие рекомендации у меня. Да, Рошан, спасибо. Все, мы, мы сводимся сейчас к тому, что... С чего, с чего мы начинали Zoom в прошлом году, уже в прошлом году, мы считаем, сезон 2023 будет проходить под девизом «Включи самого себя. То есть, как бы там, кто бы не был авторитетом с большим стажем в пчеловодстве, все равно он, он... у нас вот сейчас сидит, 15 человек, 14. Дай нам абсолютно одинаковые условия для пчеловождения, одинаковые изоляторы. Мы через год-два покажем абсолютно разные результаты. Поэтому начинайте сразу с того, что вы узнали, услышали тему, логически ее осознали. Теперь пробуйте. Видите, что есть два варианта: вот конкурирующих два формата изолятора: Миленина и Хмары. Попробуйте, пока это все у вас в начальной стадии. Попробуйте, какой зайдет больше. Какой к вам, э, ну, вашу тему, вашу конструкцию улья ляжет лучше. И все, все. Есть и та же самая зимовка. Любое э, любой формирование медовиков. Зимовка. Какая вентиляция должна быть? Или какой изолятор вы применять? Возьмите... Два-три варианта. Желательно, чтобы они были беспроигрышными. То есть не, не, идти, не, не идти на это, такую радикализацию, чтобы жить или не жить. Там фактор гибели мог, может быть, и при этом эксперименте, его исключить. А именно с минимальным риском. У вас три, допустим, логических. Способа зимовки. Какая вентиляция должна дно, Сечатое дно, глухой верх полностью. Или глухое дно, потолочная вентиляция. Или закрыто все, верхний литок. Сделайте три три варианта зимовки. И вы будете знать, какая лучше всего показала результат. Изолятор. Пока вы в начальной стадии, сделайте два варианта зимовки. По компактности и будет вам все понятно два пока вы только первые шаги делаете не, не, не пытайтесь сразу всю пасеку э, в изолятор потому что ну вы вы в своей вы единственные в своей в своем роде по индивидуальности человек ценится своей индивидуальностью то что делает малыхин вы никто из присутствующих здесь в точности меня не повторите Точно так и я вас никого в точности не повторю, не скопирую. Поэтому и не старайтесь вот так вот кому-то что-то подражать. Самое главное, логически осознали, есть смысл, есть сторонники, подтверждающие эффективность этой темы. Но есть два варианта. Попробуйте оба на небольшом количестве. Сезон 2 без ущерба для выхода товара там или или зимой и все вам будет понятно зато это будет ваша и на все оставшимся Владимир Егорович я вас зрозумів. и еще у меня одно запитання. я думаю что воно может быть актуальным для всех пасечников збут меду вот дивиться я прочитал уже другий раз викидають в интернет может кто читал я с Винничиной Сергей тоже с Винничиной может кто читал что якийсь бжоляр из Миколаевщины зумев с полтора тонами за кордон и сдать в нидерланды полтора меду что вы скажете по этому поводу с вас никто не пробовал дивиться э, я единственное что я знаю по самостоятельному выходу на на запад то есть на за границу у кого есть возможность или скопируется или сам Минимальная партия 20 тонн, те формируют, определяют, то есть регистрируют здесь в Украине ЧП, плательщики НДС в обязательном порядке. Если он плательщик НДС, он имеет право сам, ну бумажная волокита, конечно, транспортировка, это все будет его. Но он напрямую работает с поставщиками, там кто там у него будет, либо дочернее предприятие, либо он заключит договор с кем-то. Но если ты плативщик НДС, ты можешь без, минуя трейдеров, вот этих вот заготовителей Украины, можешь сдавать туда мед. Не знаю, как вот, что полторы тонны, вы говорите, вот получилось у него сдать. Ну, сейчас Украина уже на, дай бог нам нам перемоги и и там будет Евросоюз, Шенгенская зона и будет намного уже проще. Сейчас пока про такой ну война у нас, что тут как-то на как-то на на думку в голову не лезет сейчас до реализации, а тем более тем более когда я вообще только того, что я имею возможность сейчас с вами общаться об пчеловодстве. На эту тему, как можно я могу троха пис сказать я з Польши и я, да, знаю, Польша, я знаю тут не півтора а кожен кілограм меду який йде до гурту який йде до людей мусить бути строго перебаданий і на присутність антибіотиків і на присутність не говорить, да. ну так и так дальше и так дальше так что если хотите такой бизнес завести, то на это очень прошу обратить внимание, перебадати свои меры, чтобы вы можете завести, наработать себе кошти и вам его отдадут еще, я добре, еще, как не, не, не кажуть, утилизовать его. В був такий был такой я не знаю, откуда он встигнув, сколько там меду. Рос... передал по таких ну, магазинах, знайшли перевищену кількість антибіотиків, и не то, что казали ему то забрати, але ще примусили до утилізації. А утилізація одного килограмма меду коштує только що три кілограми меду. Ну так, так что... чтобы и встановление осталось. Повезли мет, а назад <laughs> еще и так да, в тюрьму да, посадят. Да, да, он убил да. себя. Самогопство пополнил. Ну, mm -hmm. бачите. Тут... Так что, да. можете на это обратить внимание, потому что тут нет тут. Ну, я сказал, все, бумажная волокита, вся транспортировка, вся будет на, на, на, на совести пчеловода самого или пускай выбирает из двух зол меньше, или самому всем этим заниматься и дороже там продать, или же довериться дешевле сдать и там пускай голова болит уже в этих трейдеров с этими анализами и так далее. Визаславия предприемство э, бартник. В, да, они, вы... есть, есть вот у нас филиал филиал бартника. Польского предпринимателя yeah, yeah. в Изяславе и его филиал. Поэтому напрямую можете общаться, звонить туда, договариваться Может будет вам проще привести в Изяслав, чем в а Тринин. Они сами забирают. А сами, То... ну, Я и думаю, а... что и так. Нет, они забирают. Изяслав я знаю, изяслав увая забирает. але просто тут дело не в том, что забирает, дело по чем забирает. Вот в чем вопрос, понять. Ну-то понятно. Мы все, мы все стоим на, на, на двух на двух всегда проблемах. Мы хотим продать как можно дороже, купить как можно дешевле. Это наша угу. жизненная такая позиция всегда. Можно добавить? Да, Серёга. Дивись, я как бы эту тему изучал изнутри, да. Хочу, чтобы, ну, человек, понятно, что хотим подороже. Корупційна складыва в стране такая, что ну, на сегодняшний день, пока надо сняти окуляри, окуляры, там не все так просто. То есть, у меня есть и, и знакомые, и которые занимаются этой темой люди. Ну, очень сложно это все. Очень. Пока, как вы кажете, Владимир Григорьевич, пока не закончится война, пока сюда не зайдут европейские компанії. Ценник, на жаль, тут будет такой, как он есть. То есть, они пользуются тем, что людина, особенно те регионы, которые коснулась война, что сидит дядько, має того там, кто тонну, кто 2, кто 5, да, когда стреляют 10-20 километров от него, он не знает, что завтра будет, ну, как бы, он готов отдать за что-нибудь, потому что, ну, мы и по вашему видео видели, как бы, на жаль, что зацепила вас, вы знаете, эту проблему, ну, как-то кажуть, на своей шкуре попробовали это все, и сейчас, ну, вы понимаете, про що? Да, я да. говорю? То, то есть не, не, все так, не все так просто, тут е, коррупция такая, что, ну, никто вам не даст, никто не даст вам это сделать и вывезти вас, просто лишать без штанев, ну, чтобы вы розуміли, ну, на жаль, пока пока так вот є, я уже сам собі задавал таке питание вот є у нас институт бджельництва да в киеве там спилка пасічників украины я вот дивлюсь на це все да и вот вроде малехин мозги да и никому не нужен получается да зверниться до людини вот чимось чем какие предложения были вот да мы понятно что мы поможем там кто сколько сможет кто ну люб... Думаю, никто там не сбъднит, ну, кто сколько сможет, чтобы ви восстановили пасіку и чтобы, пасеку, и чтобы ну, и дом, то есть мы все що что там осталось. А вот да, человек, который хочет что-то сделать для этой науки, для этого об ну, такие люди не, ну, не, не, не нужны в цій країні, я так понимаю. Да? Если допустим, взять какую-то Канаду, Штаты. Такие люди там, им везде зеленый свет, и пожалуйста, и условия и все остальное, а тут, а тут ты никому не нужен, ты сам за себя якось, ну вот, на жаль, таке вот в нас, таке. Ничего серьезно, до лучших времен. Після перемоги все будет буде набагато краще, все изменится в лучшую сторону. Я надеюсь на что может уже наши дети и внуки хоть будут трошки... Ще, я я сейчас подеваюсь, что еще мы застанемся. Так, насчет отводки из отводка Конечно, почему я настаиваю сделать симбиоз содружества между молодой маткой и отводок у вас на старых матках. Если вы не будете делать между ними взаимозамену, во-первых, печатный расход мы даем молодой матке мы увеличиваем, то есть ускоряем ее развитие, по, чтобы она набрали силу главному взятку последнему. А у молодой матки берем открытый расплод и даем отводку со старыми матками продлить им рабочее состояние, чтобы была работа, кормить, воспитывать расплод. Если вы этого не сделали, конечно же, они доходят до кульминации, они могут еще зароиться, потому что там много будет печатного расхода, открытого мало, все. Они задуреют, грубо говоря. Когда делать отводок из отводка? И делать ли на этих матках на двух, на обеих, или же сборный, одно оставлять? У меня семья, то есть улей 36 на 36 внутренний. Все будет зависеть от объема объема улья. Понимаете, если у вас десятирамочный рут, то вы можете сделать сборный отводок. От двух таких, вот две семьи, двухматочный отводок и двухматочный отводок, вы верхние матки забрали и отнесли, сделали сборный отводок отводок из отводка. А эти будут, нижние отматки, всегда ущемлены в развитии. Они единственное, в чем могут себя проявить, это в тихой смене, им уже будет недороение. А вот в тех отводах из отводка, там да, там у меня 80% тихая смена. Те матки старые, которые оставались еще на одну зимовку, то есть и перезимовывали, это для меня было ядро, селекционное ядро для, для селекции на любительской пасеке. Потому что две зимы в изоляторе перезимовать маткам – это довольно хороший показатель. Потому что матки с какой-то подорванной физиологией или скрытой патологией в замкнутом пространстве изоляции не выживают. Если они дважды перезимовали, то это хороший показатель качества маток. То есть для генетического наследия. Ну и, соответственно, если у меня объем гнезда маленький, и хорошие семьи были с весны, то есть нормальные условия весеннего развития, значит, я запросто могу делать на этих же двух матках, имея малый объем гнезда, сразу такой же отводок и отводка на этих двух матках. Они для меня являются как просто фактор сохранности маток, меняют там они, делают тихую смену, раения уже от них никакого не будет, то есть я их... Контролирую уже по окончанию сезона, кто там поменяли, значит поменяли, если остались обе, значит они идут в паре зимовать. Ну а в этой отводке, первом отводке, я фактически обгулю маток тоже, если я сделал отводок из отводки. Если я правильно понимаю, в отводке из отводка, они могут одну матку поменять, а одну лишь это даже старую. Не-не-не, там они не дадут обгуляться, если они внизу будут старые. не должны дать обгуляться молодые. Они не, не дадут обгуляться. Если вы увидели, что отводка и затводка, одна семья потянула маточник, потянула, сразу наглухо. Вот тогда они обгуляют. Потому что, если она вам, видите? Если она вам, та старая матка, она уже вам отпрацювала в основной семье, она отпрацовала в отводке уже. Теперь в отводке и за одна потянула тихую смену, а ця осталась три, чем уже она получается в активности была. В семье, в отводке и в отводке и за отводка. Вы можете ее знищить и дать два маточника тихо из Вины на этот дуэт Обгуляйте. Все, ти я, тихо, я, с... я обгуляйте, Я, я, я, я вот только не мог вот этого вопроса понять, как вот с ними поступить, вот, все, все, все, я уже я... просто, если, да, потягли тихую смену, або давайте два деления по маточнику, там может через разделительную их обгулять, або, если вы залишаете старую, значит, наглухо, и даете обгуляться молодой. Все, спасибо, спасибо. Так, Володимир, что там было, вопрос было? Це я хотел, если по поводу вощины, если Сергей из Винничины, то сейчас у нас знакомый в Тиврові. Тивр, прямо в Тиврове, он замовив замовил это десь в Дергачах, где это делают, ему скоро прийде он де делать вощину сам, так что можно за брусного воску делать якісну вощину. Да, я знаю, у меня, дивіться, какая ситуация, у меня пасека стоит в Винницкой области, а сам я живу в Хмельницком. У нас в місті Хмельницькому давним-давно, вже більше 30 років, є людина, яка займається вощенною. Ну в нас же ж біда з цим світлом, розумієте, щоб там запустити ці всі станки. Він каже, що має бути світло не менше, чем 12-14 годин в сутку, щоб розтопити цей віск, там ці это Оце от все. І він от сидить, каже: мне купувати генератор, такий, щоб тягнуло це все обладнання, треба віддати там в районі 7-8 тисяч євро. И вот немає мая беда и людина. сейчас просто не работает. я знаю, что есть такие. Вот у нас есть людина, яка занимается 30 лет вощиною, и очень хорошие за него отзывы идут. Но сейчас с искусственным светлом вот в чем проблема, Понимаете? Так, дуже дякую всім за спілкування. Дякую вам. Всім на добраніч. Дякую. Всего Україна. Мира, спокою всім участникам. На добрый вечер всем. На добрый вечер. Всего удачи, дякую. Тихой ночи. Тихой ночи всем.